Представляем вашему вниманию подставка под огнетушитель. Согласно требованиям пожарной безопасности, огнетушители должны или вешаться на стену с помощью крепежей, или ставиться на пол на специальные подставки. Эта подставка подходит для всех огнетушителей, диаметр которых не превышает 13 см. Но лучше всего она подходит для огнетушителей ОП2 и ОП1. Подставка изготавливается из листового металла толщиной 0,5 мм. Красится порошковой краской в красный цвет. Высота подставки 25 сантиметров, Ширина 13 сантиметров. Более подробную информацию о пожарном оборудовании, а также способах его применения вы можете найти на нашем сайте euroservice.com.io или связавшись с нашими специалистами по любому из указанных телефонных номеров и в социальных сетях. Обращайтесь, рады будем вам помочь!